Привет дорогие друзья, давно не видео не выкладывал на канале, все некогда было, работа. Сейчас вот решил записать видео. Будем сегодня ремонтировать плитку, пикник. Вот, под... вот. У нас, короче, не работает сегодня электроподжиг. Вот, как видите, искры вообще не выдает. Там поближе все сделано нормально. Вот. И что мы будем? Мы хочу, короче, там вот стандартные пьеза есть. Ну, это рыболовная, плитка короче смотрите вот есть стандартная пьеза но она вот видите не щелкает не работает и хочу от зажигалки вставить пьезу и посмотрим будет работать нет ну, вроде должна так ну сейчас снимай как я все откручиваю сейчас открутим чтобы добраться до пьеза там болты короче мешают сейчас я вам покажу ну -ка, останови остановить чтобы добраться до пьезы, ребят, вот она пьеза. Так. вот эта вот пьеза. Она не работает. Тут надо болты открутить. А откручиваются они с задней крышки. Значит, надо крышку снять эту. Откручиваем, короче, вот этот болт. Вот этот болт. Вот тут должна она щелкнуться, как я понял. Так, ну чё, займемся делом. Так, ну чё, берем отвертку и откручиваем сначала поворотную ручку газа. Блин, крестовую надо крестовую не взял с собой. Так, Опа Так. Теперь надо открутить вот эти болты. Ну, откручиваем короче болты. Главное их не потерять. Так, этот болт. Там, надеюсь видно в камере будет. Оба она. Да. Главное его не потерять. остановика сейчас найдем теперь надо снять вот эту штуку щеколочку чтобы не погнуть сюда отставлять отверточку и аккуратненько она вытягивается все так чем мы дальше делаем снимаем решеточку так и вот у нас пьезо вот тут ребят Значит, нам нужны два болта вот этих открутить. Это вот эти. Так, запомни все, черненький надо. Вот. Ребята, сама пьеза, которая почему-то не работает. Так, вытаскиваем. И пьеза похожа на зажигалку. Сейчас разберем зажигалочку. Новенькая, жалко, но что сделаешь. Так, ну, разбираем стандартным способом оба, все равно уже ей купец главное, главное а, ну вот она пьеза, ребят Чё, почти похоже Ладно, так она вообще одинаковая вообще одинаковая теперь надо забрать. Сейчас я разберусь с этим и сниму покажу. То есть откусить пьезу, потому что она никак отсюда не вытаскивается. Вот. Что нам сейчас надо сделать? Нам надо как-то этот провод припаять сюда. Сейчас возьму паяльник, зачищу и припаяю. Так, ну вот, ребята, мы зачистили. Зачистили и пьезу нашу. Вот. Сейчас возьму еще изоляционный материал такой, вот. надеваю сюда, надену, короче, и сейчас дальше все увидите, короче. Все, сейчас начну припаивать. Я думаю сейчас крутить просто вот эти два провода, да я паять их и все, что там парится. уже главное результаты там тому результат, а сами сделайте как он лучше будут работать от зажигалки за на эту плитку или нет нормально короче ребят забыл это ставить. так ну чё зачистил ребят один конечек, второй конечек. Сейчас просто вставляю термо в эту термоизоленту или как уж не помню, как она называется. И простенько сейчас зафигачим вот так вот. Я паяем этот кончик. Все. Ну вот, ребят, что у нас получилось. Немножко припаял. Сейчас просто закрываем. Сейчас зажигалочкой опалим. А, блин, зажигалки-то нету. Сейчас найду другую. Нашел только спички. Ну, смысл тот же, что и зажигалка. Сейчас прогреем немножечко. Много не грейте. И все. Зажигалочка, конечно, была бы, но, Ну все, заизолировали. Сейчас будем все устанавливать. Все. Что, ребята, уже все поставили. Все обратно прикрутили. Момент истины. В баллоне вроде еще чуть-чуть газу есть. Страшно. А что страшно? Чё страшно. <сёк> там газа-то нету. Потому что не хватит. Но нам главное только зажечь. все остальное ну, да. тоже. Так. Газ идет. Бинго! Все работает, да? Да, выключать. теперь, почему не выключается? ручку по-другому надо приставить. Сейчас посмотрим. Вторая попытка. Так, попытка номер два, ребят. Все дело было в этой штучке. Сначала регулируйте. Так, ну все уже, у нас с тобой стаканец, слава богу, давай, закрепляй. Да, регулируйте вот этой штучкой. И делайте на минимум. Вот. Всё, прикручиваем обратно винт. И вроде все сделано. Папа нам ну вот, ребят такое было небольшое видео. Так что не выкидывайте старые плитки, пригодятся. Если даже сломались, все можно починить. Всем пока. Вы были на канале Семейка и сталдыма Ждите следующих видосов. Пока! Пока!